Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! С этим тортом вообще никакой возни, хлопот и стресса. Тот случай, когда все перемешал и готово. Здесь даже не надо стараться вычислять громовку. Весы не нужны, все измеряется в стаканах и ложками. И миксер здесь не нужен. Короче говоря, идеально вкусный и простой тортик. Здесь три стакана основных ингредиентов. Это мука, кефир и сахар. Кефир комнатной температуры влить в глубокую емкость, закинуть соду и размешать. Пока он пенится и увеличивается в объеме, быстро смешиваем яйцо с сахаром, вливаем растительное масло без запаха и добавляем щепотку соли. А теперь активированный кефир заливаем в яично-сахарную массу и перемешиваем. Через сито пропустить муку и всыпать нужную порцию какао. Все просеять в смесь и замесить довольно жидкое тесто. Чем лучше качество какао, тем более насыщенный шоколадный цвет и вкус будет иметь ваш тортик. Тесто залить в форму для выпечки, застеленную пергаментной бумагой. Встряхнуть форму, выпустив ненужные пузырьки. Выпекать 40 минут при температуре 180 градусов. Крем для торта очень простой. Сметана плюс сахарная пудра. Сметана нужна жирная или отвешенная, чтобы крем получился густой. Корж готов, его нужно остудить. Я укладываю его на решетку головой вниз. Когда он остынет, срезать бугорок, он пойдет на крошку. А сам корж я делю на три равные части. Можно только на две, смотрите сами. Вот такие пористые в дырочку получаются коржи. Собираю торт я задом наперед. Мне нужна идеально ровная поверхность. Выпуклая часть коржа идет на дно блюда. Каждый корж обильно смазать сметанным кремом. Затянуть весь торт оставшимся кремом и обсыпать крошкой поверхность и бока. Время резать и пробовать. Нож в торт входит как в масло. Моему торту пропитываться было некогда. И тем не менее, он получился очень воздушный, влажный и рыхлый. Пробуйте, готовьте. А я вам говорю, бон аппетит и абендул.